Друзья, вы на канале Топсад. Тема сегодняшнего вида – посадка черенков винограда с корнями в контейнере. Самый простой способ и стопроцентный результат. Мы проращивали э, черенки винограда в воде, в водяном кульчеваторе, вот с этой регулируемой уровней простой бутылки, за э, 10-12 дней появился окалос, а вот такие корни за две недели. Очень быстрый способ, и контролируем, советуем вам использовать такой способ, никакого заморочек, очень быстро, оперативно. И вот мы сейчас используем груд, который называется обычная земля, обработанная БТУ, оздоровитель почвы, и, конечно, вермакулит. Вермакулит мы в стаканчике набрасывали внизу, чтобы, вот видите, была э, пожарослойка, как бы дренаж, и самое главное, в следующем, вот и в этом этапе, чтобы у нас виноградные корни. Видите, какое большое обилие, они не загнили. Перелив это самое страшное наказание. А почва должна быть среднеумеренная. Мы использовали, повторяю, покупную землю смешивали 50 на 50 с вермакулитом, третья фракция. Вот черенок это Рэмбо. Мы покупаем их с корнями, а потом делаем черенки, оставляем две-три почки от корней, а эти черенки дополнительно используем мы как новые, новые будущие саженцы. Рэмб это черный крупный виноград, очень вкусный, крупный и, главное, ранее созревает. Советую иметь в вашем винограднике такой сорт винограда. Ну вот видите, этот грунт – это земля 50% и фракция вермакулита. Ну, вот видите, мы заполнили, немножко прижимаем э, здесь, э, Плотняем, уплотняем чуть-чуть. Да? А покажу всю структуру стаканчика. Вот видите, обязательно сесть вот воду, вода должна заливать 5 миллиметров. Здесь он впитывается, если вода у вас в поддоне, которую вы поставите, высохла, это все очень хорошо, но вода, что в поддоне не оставалась. Имейте в виду, что перелив вообще, повторяю, самый страшный. Воды достаточно, он немножко мокроватый грунт. Этот грунт позволит винограду разозревать, вызревать все такие точки. Вот сейчас я покажу, вот видите, как появились уже будущие гроздь винограда, их надо удалять. Они отпирают энергию и мы оставляем. И вот теперь сорт, который мы посадили, здесь уже порядка уже сколько 12 сортов Винограда. а у нас виноградник сейчас больше 60 сортов самых передовых, крупных, быстрых и не болеющих не одием, не аидем винограда поэтому советую вам использовать простой способ, надежный ставим их потом на поддон черенки выставили уже на поддон который купили фикс прайс, это 50 рублей и наливаем, как видите, воды на 5 миллиметров. видите, расстояние небольшое влага, которая впитывается через низ а самое оно и больше наливать не надо воды более наливаю где-то 2 литра и если она не впиталась то я в воду удаляю ну а чтобы этот поддон был максимально горизонтальный я вот использовал свой профессиональный костыль поскольку я хореограф танцор и костили нам в нашем деле крайне необходимо видите саженцы ну, достаточно хорошо пошли. Сейчас мы еще и обработаем их от сосущих и ненужных нам насекомых и болезней. И как бы дело пойдет. Надеюсь, будем развиваться дальше. где-то к 15... 15 апреля. Я думаю, у нас уже полноценные саженцы. Будет 5-6 листов. И самое важное, чтобы эти... Обращайтесь на да, наш канал ТОП САД у нас питомник. И, короче, главное, мы в любом случае проконсультируем. Не обязательно даже покупать. Мы советуем и делом, поможем вам, чтобы и у вас было полная чаша изобилия. Топ сад. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, консультируйтесь. Сюда будем рады новым старым друзьям. Удачи на даче вместе с прекрасной виноградом. Придачи!